Сегодня я хочу поговорить с вами о самой длинной суре Корана. Какая же это сура, братья? Конечно же, вторая сура в Коране. Сколько в этой суре аятов? 286. В одном из аятов этой суры говорится «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Слово «середина» на арабском будет «уассат». Вам не обязательно это знать, но суть в том, что слово «середина» встречается в этом аяте. Теперь такой вопрос. Коран был не послан пророком ﷺ в письменном виде или в устном. В устном виде. Также Коран не был не целиком за один раз. Откровение приходило пророку ﷺ около десяти лет. И пока эта сура не спосылась по частям, другие суры тоже не спосылась постепенно. А посланник Аллаха ﷺ разъяснял своим сподвижникам, к какой суре относится какой аят. И когда ниспослание суры Аль-Бакара закончилось то он состоял из 286 аятов. Теперь послушайте внимательно. В 143 143 аяте этой суры Всевышний говорит «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Сколько было аятов в суре Бакары? 286. В каком аяте Аллах называет нас серединной общиной? В 143 143 аяте. В самой середине суры? Я бы понял, если откровения не спосылались письменно, и этот аят специально разместили посередине этой суры но в момент неспослания не было нумерации аятов и не было разговоров типа эта сура состоит из 286 аятов, а та из трех или ты читал тридцатый джуз, они просто знали все наизусть и читали из памяти, им не была нужна нумерация, нумерация появилась только после того, когда Коран собрали в одну единую книгу, а это произошло намного позже. Это только один пример из священного Корана. Да сделает Аллах нас из числа тех, кто читает и размышляет над его прекрасными аятами. Ведет нас прямым путем и дарует нам благословение покинуть этот мир в исламе.